Иван Андреевич, прокомментируйте, пожалуйста, текущую ситуацию с вашим назначением главы муниципального образования и как вы пытаетесь приступить, в, приступить к работе. Ну, значит, текущая ситуация заключается в том, что вчера было издано распоряжение главой муниципального образования о расторжении сануля контракта. Вот. распоряжение это незаконное, оно противоречит. 37 статье 131 федерального закона об общих курицах организациях местного управления, которые устанавливают определенный порядок расторжения контракта либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке. Соответственно, я вчера направил в главе образования письмо о том, что такое испоряжение незаконное. И в соответствии с законом о муниципальной службе я не имею права его выполнять. Вот, но оно на данный момент не отменено. Соответственно, ну, я как добросовестный служащий приступил сегодня к работе, пришел на работу, чтобы исполнять служебные обязанности. Но ну, вот оказалось, что в моем рабочем кабинете ключ, так сказать, замок не открывает, и, соответственно, я не могу попасть на свое рабочее место. То есть в помещение администрации я попал, а в кабинет к себе я попасть не могу. Вот сейчас мы будем выяснять... Депутаты это все, так сказать, видели, свидетели. Будем выяснять, что случилось с замком, почему я не могу открыть свой рабочий кабинет. Сейчас мы возьмем запасной ключ, попробуем, он открыт. Если нет, значит, будет понятно, что там замок поменен. Вот, собственно, что могу прокомментировать. Да, что касается этого незаконного распоряжения, я обратился вчера в городскую прокуратуру, через интернет-приемную обратился в районную прокуратуру и все эти распоряжения незаконные мое письмо о том, что он незаконно в адрес главы муниципального образования туда предоставил я жду, что будут приняты меры прокурорского реагирования оно будет признано не несоответствующим закону поскольку оно создано с превышением должностных полномочий вот. Должностные полномочия были превышены главой муниципального образования, он не мог права издавать такое распоряжение, даже основываясь на решении совета, в котором есть заключительная фраза принять меры в соответствии с действующим законодательством. То есть мы сейчас не берем вопрос законности принятия решения муниципального совета Это долгая история. Но в данной ситуации я могу сказать, что. В соответствии с действующим законодательством контракт расторгается э, в судебном порядке, досрочно. Поэтому нужно было обращаться в суд и там уже выяснять, так сказать, права. Но, к сожалению, были превышены полномочия. Это коррупция на самом деле, потому что издание лицом неуправомоченным издавать такие акты, это один из коррупционных факторов. Вот мое мнение.